Наша сила в доброте, в людях, разных по возрасту, статусу, увлечениям и профессиям. Но объединенных одним желанием. Помочь тем, кто вокруг нас. Поверьте, тех, кто нуждается в нашей помощи, много. И сколько добрых дел мы можем сделать за день. Скольким пожилым и одиноким людям можем помочь. выгулить собаку, доставить лекарства или продукты питания вынести мусор, помочь с другими бытовыми вопросами, дать почувствовать, что они не одни. Давайте помогать друг другу.